Всем привет! Сегодня хочу вам показать одну из реанимашек, даже две. У меня попалась реанимашка с очень вялыми листочками и нужно ее восстановить. Это очень красивая орхидейка Телеадора и нужно ее восстановить. А еще покажу орхидейку, которую я спасала с помощью лака для ногтей. Всем интересно посмотреть эксперимент. Наверное, сначала с этой орхидейки, которую с помощью лака для ногтей я спасала. Вот она. Видите? Вот ее корешочки. Видите, корневая. Намазала. Не фитоспорин, фитоспорином, не максимом, а лаком для ногтей обыкновенным. Видите, она выпустила молоденький листочек. Корни у нее хорошие. Восстановились здесь. Видите, какие они на концах. Ну, надо ждать новых корней. У нее было все нормально, а потом она начала выше подгнивать. И пришлось ей намазать выше, но она держится. Все у нее хорошо она выживет. Это красивая орхидейка Бихлиб. Фиолетовый. А сейчас будем восстанавливать вот такую дряблую леодору. Смотрите, какой листик. Скрученный, скрученный. Видите, как скручивается. Такой в нормальной орхидеи. Попробуй так скрутить листики. Да, никогда не скрутишь. А это, видите, какая дряблая Леодорочка. Корневой у нее нет. Видите, один пошел корешок, пустил вот. Но это он уже у меня пустил. И вот этот был, видите, он черный. Вот это надо срезать шейку, желательно срезать, обработать тоже ее лаком для ногтей, как мы уже. Проверили результат очень хороший. Мне понравился этот фото. Не надо искать какие-то препараты. Все легко и просто делается. Секатор я обработал. Сейчас пообрезаем лишнее. Срезать бы этот пенечек. Наверное, так и сделаю. А он сухой. Посмотрите. Внутри сухой, толку от него. Цветонос быстрее. видите, Сухой, сухой. Не стоит и держать его. Я эту орхидейку, когда мне принесли, подержала э, в влажном мхе. Ну, неплохо, видите, результат, все-таки пошел, вот, э, почка набухла, корни, корешок пошел в рост, видите, раскуклился. Да что оно так не видно, о, видно. И с этой стороны вот корешочки тоже пошли в рост, видите. А сейчас надо спасать ее листовую систему, так как этот центральный листик, который начал расти, тоже очень вялый и дряхлый. Для начала, э, так как мы обрезали это все, нужно обработать перекисью водорода. Прямо с бутылочки чуть-чуть. Ой, все. Оно даже не шипит, так как сухой корешок. Чуть-чуть пошипело. Я к живому старалась не дотрагиваться. А теперь готовим мой препарат. Беру Вода у меня с фильтра. Набирала вчера. Берем одну капельку HB101. Этот препарат лучше всех препаратов. Кому интересно, попробуйте, кто мне не верит. А кто верит, уже пробовал, все знают. Так, протираю листочки с двух сторон. И поставим эту орхидейку на укоренение. Э -э так как ей не помогло стоять в амху. Мы сейчас поставим по другой системе. Здесь я просто вот так промокну. Так как пошли в рост корешочки. Смотрите, какая красота. Тут обрезать больше нечего вообще. Следующее мы делаем. Берем лак для ногтей. обыкновенно любой, какой у вас есть. У меня в данном случае этот. И обрабатываем вот эти места, которые я обрезала, и черные. Вот этот корешочек дотрагиваться не нужно. Вот этот можно обработать. Видите, он черный. И с этой стороны. Очень хорошее, хорошее средство, замечательное, попробуйте, всем понравится. Подсушивает хорошо и не идет гниение. Все, я обработала, больше обрабатывать не надо. В лучшем случае надо было обрезать цветонос. Ну, я не знаю, посмотрю еще. Надо обрезать, надо. Мне жалко, он набухла уже почечка. Попробуем восстанавливать с Здесь у меня мох лежит. Наверное, так и оставлю. Беру этот препарат, который я сделала, смело выливаю сюда. Беру орхидейку, помещаю ее вверх ногами. Ее всю замачивать не надо, только самые кончики листочка. Можно было на время положить, не надо. Вот так, видите. Теперь мне нужно взять пакетик и накрыть сверху мою орхидею, сделать тепличку. Вот. А здесь я и сделаю дырочку. Для воздуха. все и вот так я оставлю свою орхидею и посмотрим сегодня 9 марта посмотрим когда она восстановит свой тургор. я вам буду показывать рассказывать про эту орхидейку я ее ставлю на окно Обе архидеки я поставила на окно. И это, что я вам показывала, и которая восстанавливает тургорлиатора. Будем следить за их состоянием. Что с ними будет происходить дальше? Буду рассказывать и показывать. Спасибо всем за внимание. Всего вам всем удачи. Всем пока!